Ян, приветствуем на мероприятии медиа Скажи, откуда прибыл, наверняка, с передовой, с позиций каких-то. Да, добрый день. Да, действительно, прибыл из Донецка буквально вчера утром. Позавчера еще был на месте и был как раз под Авдеевкой. Да, там на самом деле у нас есть некий успех. И очень сейчас, ну, как бы двигаемся не только под Авдеевкой, в принципе, по всему фронту. Так что, ну, скажем, самое главное, что... Инициатива боевая сейчас в наших руках, это вот основное. Я такой вопрос задам, я сам из Донецка, поэтому Авдеевка близка, я там бывал. Что сегодня представляет вообще Авдеевка? Как она выглядит сегодня, если можно? <как> ну, с военной точки зрения, Авдеевка это серьезный укрепрайон, там присутствует промзона, как практически во всех городах Донбасса. Там присутствует серьезная промзона, противник укрепился как раз прежде всего в ней, и ну, достаточно некие сложности, конечно, вызывают э, вот эти вот, те укрепления, которые они построили на основе вот этих промышленных предприятий. Вот. Ну, наша артиллерия, я думаю, добьется успеха, мы как раз не спешим сейчас, это в принципе можно сказать не только по Авдеевке, это можно сказать и по... К тому же Бахмуту Артемовску, да, что мы не спешим э, запускать нашу штурмовую пехоту по, по всей линии фронта, сначала работает артиллерия, это очень важно, потому что ну, стараемся беречь и технику, и людей, это сейчас так. То есть противник действует в случае с и Артемовском, и с Авдеевкой по опыту Мариуполя, наверное, примерно так? Ну, можно сказать так, да, то есть они превращают каждый, каждый город, каждый населенный пункт, стараются превратить в некую крепость пока у них есть такая возможность. И есть те города, которые они действительно готовили к штурму, и у них было много, много времени. Там, где они просто залились бетоном, и ну, очень сложно там работать с них. Вот. И да, сейчас вы упомянули, конечно, Мариуполь. Это, ну скажем, такая самая тяжелая битва была при Мариуполе, потому что ну, это был первый такой серьезный опыт. То есть после Мариуполя у нас опыт появился, и сейчас мы уже знаем, как работать на, на штурме с такими городами-крепостями. Вот, учитывая все все особенности и обороны противника, и его техники, и его менталитета, опять же вот.